Всем привет! Решила для вас снять полезное видео, которое поможет вам самостоятельно шить маску дома, без швейной машинки. Что касается ткани для масок, выбирайте стопроцентный хлопок, биас хибэ, а если нет ткани, можете использовать старое постельное белье. Для начала подготовьте ткань размером 40 на 20 см. Далее мы складываем ткань пополам лицевой стороной внутрь и заутруживаем края. После этого равномерно делаем три складки, что ваша лицевая сторона должна быть внутри и также заутюживаем с одной и другой стороны, чтобы ткань держала форму. Подготавливаем резинку нитки по цвету маски, у меня белые, или отрезаем 2 кусочка резинки по 17 см. Далее выкладываем ткань лицевой стороной к себе и начинаем прикалывать булавками резинку, где она будет пришиваться, сверху и снизу. Также делаем с другой стороны. После этого накладываем наверх другую сторону маски и также прикрепляем булавками. Также не забывайте выкладывать складки, которые мы заутюжили ранее. После этого берем нити с иглой и прошиваем по краям примерно 5 мм от края или 1 см мелкими стежками, как с одной, так и с другой стороны. Не забывайте хорошо закрепить узлы в начале и в конце, где у вас находится резинка, чтобы при использовании маски она не оторвалась. Далее выворачиваем маску на лицевую сторону, поправляем резинки и вуаля, маска готова. Вот такой легкий и простой спуск, который поможет вам пошить маску самостоятельно дома. Желаю всем здоровья, берегите себя и близких и увидимся в следующем видео. Всем пока!